Скажи им, доктор Мом, слишком много по тебя, я за помощь, бро Делали лайки прямо в это би. Ты меня не тонь, ведь на мне нет Резко за спиной, да, это блинг Я казах, идем, как будто блинг